Дорогие мамы, вы через время и года принесли пламя домашнего очага. До этой важной для ваших детей минуты. Сейчас, объединив пламя свечей, вы зажжете огонь новой молодой семьи. Уважаемые гости, на ваших глазах Родился семейный очаг наших молодоженов. Давайте поздравим их с этим важным событием. Молодые могут обнять и от всего сердца поблагодарить своих родителей за заботу, ласку, доброту и любовь, которую родители все эти годы дарили им.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 О словах любви, которые вы говорили сегодня, друг.